здоровенько меня зовут андрей сезинов и я приветствую вас на канале связи в этом году в барселоне к сожалению выставка mwc не состоялась из-за угрозы коронавируса ее отменили однако некоторые компании все же провели свои мероприятия и в частности huawei которая представила здесь свой новый гибкий смартфон Mate xs это улучшенная версия прошлогоднего Mate x которая получила более мощную начинку более мощный процессор а также также якобы новый шарнир, который типа лучше должен гнуться и так далее. Но в целом смартфон мало чем отличается от прошлогодней новинки. Еще здесь Huawei представила обновленные ноутбуки Matebook Pro и Matebook D1415 а также новый планшет Mate X Pro. Самый интересный из новинок, конечно же, стал смартфон с гибким дисплеем Huawei Mate XS. Он обладает 8-дюймовым гибким экраном, который складывается наружу, образуя как бы два дисплея диагональю 6,6 и почти 6,4 дюйма. И то, что экран складывается наружу, как раз является главным минусом этого смартфона. Хоть и выглядит он внешне куда лучше, чем Galaxy Fold, на мой личный взгляд, но все же у Fold в сложном виде экран защищен. Тогда как у Mate XS он царапается просто как сволочь. Положил телефон на не очень чистый стол – ловит царапину положил в карман, вот те еще несколько полосок на экране. В общем, решение у Huawei получилось, мягко говоря, спорное. Но, повторюсь, внешне да, выглядит он очень хорошо. Еще меня неприятно удивил тот момент, что Huawei не стала менять систему камер, хотя вполне могла бы использовать более новое решение, наподобие того, что мы видели в Mate 30 Pro. Конечно, и те камеры, что здесь есть, очень и очень хороши, но все же Mate XS это смартфон выше ценовой категории и надо бы соответствовать. Вначале я забыл упомянуть о еще одном важном отличии от предшественника. Новый Mate XS обещают продавать не только в Китае, но и за его пределами. Уже в марте он должен поступить в продажу в Европе по цене в 2499 евро. Но при этом, как и в случае с другими последними смартфонами Huawei, здесь будет система Android без сервисов Google. В общем, смартфон получился очень нишевый для богатых гиков, что ли. Я даже не знаю, как его оценить. Вроде интересно, но непонятно зачем и для кого. Что касается других новинок, то тут еще несколько слов хотелось бы сказать о планшете MadePad Pro. Это новый флагманский Android планшет Huawei, у которого дизайн победил над здравым смыслом. Я говорю об узких рамках, из-за которых, когда держишь планшет в руках, частично касаешься экрана, что может провоцировать различные ненужные нажатия. И для борьбы с этим Huawei придумала программную фичу, которая игнорирует такие фантомные нажатия. То есть Huawei сначала сама себе создала проблему, а потом героически ее решила. Ну и другим просто великолепным дизайнерским решением является фронтальный камера, которая расположилась в отверстии в экране. Вот просто зачем? Зачем Huawei вы сделали эту дырку в дисплее? Если посмотреть, то камера успешно влезла бы даже в узкие боковые рамки. Но, опять же, дизайн победил здравый смысл. К слову, в плане оснащения планшет оказался весьма хорош. Он обладает качественным 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 точек. И построен он на флагманской платформе Kirin 990 с поддержкой 5G. Также тут имеется 6 8 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт встроенной памяти. Отметим также поддержку цифрового пера, которая будет продаваться отдельно. Сам же планшет MatePad Pro можно будет купить в Европе с апреля этого года по цене от 550 евро. И если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, а также на канал не забудьте подписаться и оставить какой-нибудь комментарий. Это очень помогает развитию канала. И как всегда, спасибо за просмотр.